Нет, очень страшно. О, привет, дочь. Пойдемте туда. О, сейчас, сейчас. Спасибо, мам, тебе. Ой, ну что ты? Я только буду рода посидеть, по еще пойдем. давай показывать, где у тебя что лежит. Так, мам, ага. смотри. Мам, я здесь закупила вам продуктов на две недели. Вам должно хватить. Еще оставлю денег. Ой, а, ну зачем? Я сама ходила в магазин. Ну, мам, ты же видишь сейчас, какая ситуация. Лучше лишний раз ни с кем не контактировать. Угу. Да это проще будет. Хорошо. И здесь я написала напоминалку. Угу. На всякий случай. Это контакты врачей угу. и список лекарств. Угу. Если что, угу. вот звонишь ему сначала, а потом мне. Хорошо? Угу. Хорошо. Ну, по поводу лекарств. Так, доченька, пойди порисуй. Там. Значит так. Это лекарство для сердца Чулпон. Mm. Здесь все разложено по дням и расписано. Самое главное не забывай давать, хорошо? Ну, конечно, не забуду. Ну, а ты как? Собрала всю сумму? Почти. Еще немного осталось. Кардиохирурги все в курсе. Все готовы к операции. Как только нужную сумму соберу, мы с Чапан поедем. Я знаю, мам. Я знаю, о чем ты хочешь спросить. Я когда вернусь, все тебе объясню. Все будет хорошо. Не переживай, пожалуйста. Доча, у меня плохое предчувствие. Мам, ну ты же понимаешь, я все делаю ради чурпу. Все будет хорошо, не переживай. Дай бокс. Дай бокс, Мам, тут мне звонят. Я сейчас, мне надо ответить. Угу. Чурпуня, что ты тут делаешь? Ух ты, это Мишка. Угу. Да, здравствуйте, я слушаю. Как ваш настрой? Я готова. Хорошо, мы уже обсуждали с вами, что этот разговор должен остаться между нами. Да, конечно. В этом я заинтересована не меньше вас. Давайте сразу с вами обговорим все детали. У вас нет вопросов по поводу обсервации. Я вам объяснила, почему мы не сможем провернуть эту схему там. Да, мне все понятно. Раз определять свой корпус, я уже договорилась. Лучше нам лишний раз не контактировать и делать вид, что мы не знакомы. В случае чего я буду вам писать на этот номер. Сумму мы с вами обговорили. Вы будете указывать в журнале цифр меньше, чтобы вы могли принимать своих пациентов. Я буду снаружи, вне красной зоны. Буду принимать пациентов. Вы контролируете все, что будет внутри красной зоны. Но у меня тоже будут уши. Так что я буду в курсе. Ну что ж, я буду рада вас видеть живую. До скорой встречи. До встречи. Я так и поняла, что любимая, розовая. Ноча. Не переутомляйся и не переживай. Ты соскучиться не успеешь, а я уже приеду. Обещаешь? Обещаю. Мам, звони в любое время суток, если что-то случится. Ну, конечно. Все будет хорошо. Не переживай. Ну, все. Я побежала, машина уже приехала. Ну, ты будь осторожней, да. бери для себя. Всё. Зашматывает? Да. В обсервацию? Да. Садитесь. Вот вас, я. Ну, дети есть, да, дочка есть. Ну, не страшно вам будет? Ну, мы же врачи, нам легко не бывает. Открывайте, откройте свои. Здравствуйте. Я могу вам чем-то помочь? Доброе утро. Я Игульта Шматова. А, пульмонолог? Я старшая медсестра Ульяна. Очень приятно. Мне тоже. Я рада, что у нас будет врач в такой высокой квалификации. Спасибо, что вы меня приняли. У вас будет отдельная комната, так что пойдемте, я вам покажу. Хорошо. Вы хотите жить одна или не против с кем-то? Я бы предпочла одна. Вот наш корпус для медперсонала. У вас будет комната номер семнадцать. Угу. Ну добро пожаловать, располагайтесь, и ровно в два часа мы ждем вас в корпусе. Хорошо, я буду. Айгуль, угу. так как вы у нас волонтер, мы определили вас в бригаду из шести человек. Угу. Два врача, два медработника, одна медсестра и санитарка. Смена будет длиться 8 часов, остальное время на сон и отдых. Вы должны будете вести списки, фиксации и протокол. Кстати, насчет протокола пройдемте, я вас познакомлю с Гульнарой Джеймсом. Ну, конечно, два врача это совсем мало. Но если будут новые волонтеры, врачи, мы, конечно же, их добавим в бригаду. Ну, у нас врачей легко не бывает. <laughs> вот, Гульнара и Джи, познакомьтесь. Гульнара. Ай, Гуль, очень приятно. А, это ванш там. Просто армия такой надо следование, да? Хорошо? Монаке? Здравствуйте. Дизденбалдар. Таншал, Мед вас. Болот Миренкланович, медицинская страус, Айнура. Почему Почему приятно? и гелеотроп, болот. Так, отравой. Азер-мисень, баштават. Ильдира гпу у нас. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, Mm. Thank <laughs> you. Чего, игуличек, как вы? Дьявол, ан тебе так мент, дарлган, Без дарлака я там не выйдет. Джа на урлу нун сахарнди я Турук до алдан, тезли, уоровал, готкодетта, ойлого не Баса кто с ладно, Герек, ты Азергерек, ты был? О, Азергерек. Ага, все хорошо. Нужны эти лекарства. Окей, okay, я отправлю запрос. Айгуля. Твоя главная задача выдержать свободные места и писать в журнал наименьшее количество свободных войков. Хорошо. К нам еще поступили два пациента. Хорошо. Я поняла. Хорошо. Привет, доченька. Привет, мама. Мы сегодня испекли яблочный пирог. Я помогала. Молодец. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Я очень много рисовала. И еще мы смотрели мультики. Хорошо. Ты сама как? Устала, наверное? Да. Сегодня было очень много больных. и В этих СИЗах все время работать очень тяжело. Да и с этим протоколом какая-то путаница. Отдыхай, доченька. Маме надо отдохнуть, да? Попрощайся с мамой. Ну и нам пора ложиться спать. Мама, пока, когда ты придешь, мы еще раз сделаем пирог. Хорошо. Спокойной ночи. Я тебя люблю и целую. И я тебе сто тысяч миллионов раз. Мама, ей даю тебе лекарства. Конечно. Как ты написала все. Хорошо. Ну, все, мам. спокойной ночи. Если что-то будет нужно, звоните или пишите, мне хорошо. Хорошо. Отдыхай, доченька. Пожмите мою руку сильно. Ага, вот так, Хорошо. Продолжайте дышать. Все будет хорошо, Иди. Все будет хорошо, Эдди. Ставление измерили? Сатурация. Сатурация в норме, но, возможно, у нее паническая атака. Иди, смотрите на меня. Сейчас дойдет топика и пойдет на спад. Продолжайте дышать. Все большое хорошо, Иди. ладно? Поставьте, пожалуйста, капельницу. Спасибо. Ну, вы врач в нашей бригаде? Да, я из городской больницы. Вызвался волонтером? Слышал, у вас здесь очень тяжелая ситуация, да? Да, здесь все у нас непросто. Хорошо, что вы пришли. Ваша помощь нам понадобится. Кстати, я Ай, Айгули, очень приятно познакомиться. И мне тоже. Хорошо, продолжайте тогда. Что свободных коек нет? У меня в машине два пациента а вот человек, лежат. Что мне с ними делать? Куда я мне вас с ними понимаю, ехать? Егор, ну что мне делать? Это, Вы ты? Тоже поймите нас. это я, Улан. Улик, ты что ли? Привет, как дела? Слушай, что за беспредел у вас здесь творится? А, помоги. Чё, придумаем что-нибудь. У нас совсем нет свободных коек, да? Нет. Ну, мы и от скорой принимаем, и от самих родственников. Пока скорая ехала, тут уже заняли. Ну, ну, ну, куда мне деть двоих пациентов? Что Понятно, мне делать? Можно посмотреть журнала? Ну, давай. Ясно. Тут действительно очень большой поток, ты уж извини, <говорит> Егор. Ясно. Ну ладно, давай, дело срочное. Обязательно, не болей пока. Давай. А, Егор, подожди. А? Ты на том же номере, да? Ну да, мой старый номер. Будем на связи. Да. Береги себя. И ты тоже. Удачной смены тебе, старик. Спасибо. Давай. Окей, успокойтесь, Будем. Все будет хорошо. Не паникуйте, Не паникуйте, Все, успокойтесь. Успокойтесь. Все будет хорошо, Все будет хорошо, Баки. Успокойтесь, Все будет хорошо. Вы не умрете, У вас все будет нормально. Давайте успокойтесь, вас операция нормальная. Успокойтесь, Солныч, срочно, кислородчик! Блин! Блин, Ты пропадает. Интубируем, срочно отключаем email. Pulse... себя. Возраст. И у него была гипертония и диабет. Здесь мы не смогли бы ничего сделать. Если бы у нас было бы все необходимое, он бы еще пожил. Мы могли бы его спасти. Успокойся. Все будет нормально. Айнура, Айнура, а? Айнура, это очень важно. Тебе надо проследить за координатором, следить за всем, что она делает, куда идет, с кем встречается, прям до мелочей. Ну, Байки, а зачем следить мне за ней? Надо. А ага, капельницы? Я тебя заменю. Я должен быть в красной зоне. Ты можешь отучиться, никто об этом не знает. Хорошо. В ламбаке, в ламбаке, ламбаки, так, садитесь сюда, садитесь. В ламбаке, что с вами? Что случилось? Все, хорошо, ламбаки, на меня смотрите. В ламбаке. Так, Так, ламбаки, успокойтесь, пожалуйста. У вас признаки переутомления. Вам нужно отдохнуть и пить побольше жидкости. На меня смотрим. Спокойно. Все хорошо? Успокоились? Дышите. Помощь. А, минуту. Мне надо кое-что проверить там. Алло, да, это скорая. Э, сколько свободных койк у вас есть? Так, сейчас проверю. У нас две свободные койки. Э, хорошо, спасибо, две свободные койки. Хорошо, я я вам позже перезвоню. До Алло, Улик. Они сказали, что у них есть две свободные койки. Ага, понял. Спасибо, Егор. Ага. Да, да без проблем. Давай, пока. Ага, пока. Спасибо. Пока-пока. Ага. Вот фотографии. Координатор весь день была на месте. К ней подходили родственники, они о чем-то беседовали. Она ведь, кроме того mm -hmm. куда-то уходила? А, да, один раз. Я увидела только, как она уходит. Это был Кубрик Айгуль. Ясно. Мне сказать, Кульнариджи? Нет, не надо. Я сам решу этот вопрос. Помогите. Помогите! Помогите! Он, он мой иди сын. Помогите. Пожалуйста. Я воронный подушку. Я заплачу любую сумму. Пожалуйста. Только вы быстрее. Ребята. Как зовут ваше собой? Айбек. Айбек. Айбек. yük <gülüyor> Чего? только по только больше ничего. Да. А ты хреново выглядишь. Спасибо. Здесь у меня рапорт и заявление. Ага. Надо в прокуратуру отдать. Ага. Значит, ты разобрался, нашел виновных? Да, нашел, к сожалению. Слушай, старик, мне надо ехать. Давай, потом все расскажешь. Обязательно. Спасибо, Егор. Ага. Я все передам в прокуратуру. А, да, его с утра не было сегодня. Вообще, в последнее время он себя неважно чувствует. Недавно в обморок упал. Да? Угу. что с тобой? Улан? Куаныч, болот, Улан без сознания. Срочно все сюда. Улан, Улан, дыши! Дыши, дыши, дыши! Улан, слышишь меня? Дыши, дыши, дыши, дыши! Так, ребята, ну где вы там? Дыши, Улан, дыши! Помогите мне его поднимать. Ага. Приложите, накрывайте, осторожней. Все, я Дайте мне, пожалуйста, пастырь. Улан, лан, души. Видимо, от переутомления сознания потерял. И когда пришла, у него пульса не было. Лан, лан. Егорь? Егорь? Как ты себя чувствуешь? Уже лучше. Скажи мне, зачем ты это делаешь? с тем, что я делаю. Но жизнь моей дочери важнее. У меня есть дочь. У нее порок сердца. Нужна операция. Я написал заявление в прокуратуру. И рапорт. Прости. Я не знал об этом. Это уже не важно. Я уже накопила нужную сумму. Операция состоится, и моя дочка будет жить. Что будет со мной, уже не имеет значения. Конечно, имеет значение. Ты должна быть рядом со своей дочерью. Я напишу встречное заявление. Мы все расскажем. Они должны понять нас. Я сделаю все возможное. Сделаю все возможное, чтобы поправиться. Вот и все. Я пришла с вами попрощаться. Рахмацар. Всем привет. Спасибо. Берегите себя. себя. Вы вот тоже. Очень жалко. Берегите. Очень приятно было с вами поработать. Мне тоже. Ну, ну пока. давай как Давай. Приятно было со всеми с вами поработать. Надеюсь, еще увидимся. Давай, берегите себя. Да. До свидания. Привет. Ты уже собрала вещи? Ну да. Благодаря тебе, меня отстранили. Я написал встречное заявление. Но там мне ответили, что процесс уже запущен. Я ж такой молодец. Отправил фотографии с твоей подписью. Не вини себя. Слушай, я хочу помочь тебе. Если что-то случится, и ты не сможешь быть рядом с своей дочерью после операции и в дальнейшем заботиться о ней. Я могу заботиться о ней. Пожалуйста, не отказывайся от моей помощи. Все будет так, как будет. Добрый день. Айдут, осматривай. Да. Придете.